Давай, давай, сейчас убьем. Давай. Сдыхай, сдыхай, давай. Да, фига у него сколько вещей. Офигеть, так. Получи глаз. Вот он прошел, он прошел, пошел Пойдем еще коня найдем. Так, все, я валю, валю, валю, валю. Давай, сдыхай, сдыхай, сдыхай, ямай. Ой, я его убил, я его убил, все. Он действует. Да, убили, чувака. Да убили чука. Вот в вот этот вопи. Да, я убил, я убил его. Красава, Слышишь? Красава, еще одну убили, фига тут О, убили, убили, все, красавчик. Привет, пацан Пока, пацан Лошара Что это за вещь? Него, Говно какое-то Сейчас все, это... Так, давай, давай. О, убили, убили одного-то. Да-да-да, сейчас зачем им? Вс, убили, убили. Вот он, чувак. Я, Он как раз в АФК. О, я его. <как> <убил>. <как> Железник. Ааа, как я люблю железников. Ааа, давай-дава-да-да, вздыхай. Да, да, да, как я люблю тебя, Стиви. <как> он сдох. Ты ч его убил? Давай, вс, мисси, мисси, мисси, мисси, миссис. <как> убили, убили. Ё -мо, давай. Да че у него прынка там? Уже сломана почти. Да -мо, вздыхай. Туп. Тупой дебил, он ты А ну мир, мир, мир. Быстрее, тп, пока я с ним мир. Быстрее, тп, сейчас забьем его быстрее Быстрее, балина. Быстрее, вс. Мочи его, мочи, вс, вс, вс. Он мне мир показывает. Вс, мочи, мочи его вдвоем. А -а -а, убили, убили, убили, убили. Он чисто сдох. Он стоял, стоял и сдох тут. Капец. Жалко, я это не заснял. Так. Капец, собирай вещи, ты где там? Во, сейчас убьем. Убили, убили, все, красавчик. Поживу. Под... Умирая новичок.